Какая система или алгоритм работы через интернет? Э, сколько человек развивается, столько новых систем и алгоритмов он придумывает. Э, поэтому я могу дать то, с чего я бы порекомендовал начинать.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 серию электронных e писем, у вас сидит копирайтер, вы только занимаетесь маркетингом, вы даете, вот вы SEO. То есть это тот человек, который дает идеи, такая вот главный, главный, главная шестеренка в большом механизме. Это вот этап 5. Этап 0. Выбирайте одну социальную сеть. Я, например, предпочитаю ВКонтакте. Этап 0. Выбирайте соцсеть, делайте позиционирование, позиционирование, создаете массу контента полезного контента, тем самым э -э, начинаете собирать свою целевую аудиторию вокруг себя.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 Давай Яндекс, Гугл запрягай, и у человека крыша едет, потому что на лендинге надо деньги, на Яндекс и Гугл надо деньги. Можно обойтись и без этого. Намного все проще, намного все адекватней и намного все эффективнее сделать.